Итак, недолго думая, по совету ребят из, драй, из драйва, э, спилил один усик. Получилось, ну вот здесь, любой из этих усиков спилил, и все в принципе стало. Все светит, как видите, проблем нет, ошибок нет. короче лампочки подходят вот родные со смещенным и вот LED со смещенным только что попробовал передние поменять потому как передние, на передних проще всего вот как моргает LED а вот как моргает обычная лампочка во первых скорость включения-выключения другая а во вторых яркость не та вот разница между лампочкой поворотником и Лэдом поворотником. Поменял все поворотники. Передние вообще проблем нет их поменять. А задние, конечно, немного трудновато. Вот. Ошибок нет. Все работает, все, открывает, все мигает.